каэнзим q 10 он же убихинон. Всем и каждому для здорового долголетия. Когда мы говорим о возможности долгой и здоровой жизни, что мы имеем в виду? Принять простые решения для продления здоровой жизни. Следовать этим решениям. Что нужно знать? Базовая информация о потребностях организма. Эта информация помогает понимать многие важные моменты. Где у современных людей слабые места? Как достичь профилактики? В каких направлениях нам всем необходима профилактика? Одно из самых слабых мест современного человека известно. Это сердце и сосуды. Из-за проблем в сосудах головы может случиться инсульт. Из-за проблем в сосудах питающих сердце может случиться инфаркт. Атеросклероз и диабет – две основные причины проблем с сосудами. Сердечно-сосудистая система – одно из самых слабых мест современного человека. Ее можно защитить, ее необходимо защитить. И сердцу, и сосудам нужна энергия. В интенсивно работающих клетках потребность в энергии всегда выше. Какие клетки работают наиболее интенсивно? В каких органах? Логично, что у спортсменов, бегунов, пловцов это мышцы, а также сердце и сосуды, и дыхательная система. У всех людей, независимо от уровня физической нагрузки, система кровотворения, иммунитет, мозг, сердце, сосуды, мышцы, печень, поджелудочная железа, органы эндокринной системы, надпочечники, яичники. Удивительно, но... Все эти органы объединяет наличие высокой концентрации одного интересного вещества. Это кофермент q 10 он же коэнзим q 10 он же убихинон. Наш организм сам синтезирует это вещество. У молодых и здоровых людей с достаточным питанием это так и есть. У людей старше 30 лет при дефицитном рационе синтез резко снижен. Дефицит полезных веществ снижение активности метаболизма, прием лекарств и старение. Это причины для дефицита коэнзима к 10 или убехинона. Когда становится недостаточно коэнзима q 10 В теле человека начинаются процессы, связанные с дефицитом энергии. Недостаточной энергии и процессы самовосстановления не происходят должным образом. Десны и зубы посылают сигналы. Это парадонтоз и другие проблемы, которые не встречаются у молодых и здоровых. Артериальное давление может стать выше. Эластичность сосудов снижается. Накапливаются возрастные изменения. Крайне опасно снижение активности иммунитета. Риск рака нарастает с возрастом. Это одно из проявлений дефицита коэнзима КУ-10. Общее состояние. Нет сил, нет энергии, нет бодрости. Это старость? Нет. Это дефицит коэнзима Q10. Вполне возможно, что не хватает не только коэнзима Q10, но точно доказано, что коэнзим Q10 в дефиците при этих состояниях. Коэнзим Q10 однозначно в дефиците при таком состоянии, как цинга. Цинга была замечена у моряков во время длительных плаваний. Цинга – это дефицит витамина С, и коэнзима к 10 тоже. В наше время такого крайне выраженного дефицита быть не должно. Но именно с пародонтозом и проблемами зубов встречается современный человек. Сочетанный дефицит антиоксидантов, витамина С, и коэнзима к 10 Вы можете сказать, что в наше время так быть не должно. В 21 веке такая простая вещь, как дефицит нутриентов. Так серьезно ухудшает качество жизни человека. Да, так быть не должно. Но так и есть. Пораженная ткань десен, воспаление, отек, кровоточивость, испорченные зубы. Не только инфекционные факторы. Нарушение регенерации, дефицит иммунной защиты, недостаток нутриентов и дефицит энергии для восстановления тканей. О дефицитах. Витамин С. Основной набор витаминов и минералов. Качественная зубная безопасная паста. Коэнзим Q10, он же убихинон. Натуральные антисептики, серебро Силвершилд. Все это можно предоставить своему организму и помочь. Тщательный уход, защита и восстановление. Это зубная паста НСП. Отличный местный антисептик и заживляющее средство. Силвершилд NSP. Коэнзим Q10. Тема сегодняшнего видео. Дефицит витамина С описан как цинга, поражение десен и зубов. Обычно встречается вместе с другими нутриентными дефицитами. Общее здоровье и здоровье ротовой полости, витамины, минералы, микроэлементы. Суперкомплекс НСП. В компании НСП уже есть решение. Профилактика дефицитов. Тщательный, заботливый уход за полостью рта. Общая питательная поддержка организма, отодвигание горизонта старения и болезней. Более 50 лет компания НСПИ дарит человечеству этот шанс. Продукты для здоровья самого лучшего качества. Ваше здоровье и долголетие с поддержкой продуктов НСПИ. Вездесущий, так переводится слово убихинон. Коэнзим Q10 действительно должен быть во всех тканях и органах тела. Перед вами схема из еды белков, жиров, углеводов, мы получаем энергию. Это работает через цепь химических реакций незаменимое звено убихинон Q10 вот он АТФ энергия, которую мы получаем из пищи. Обязательным звеном для получения энергии является коэнзим К10. Цеп химических реакций, в результате которых на выходе получается холестерин, вот он, и убихинон. А здесь фермент, который является точкой приложения группы лекарств. Лекарств, которые мешают повышенному уровню холестерина. Лекарств, которые блокируют выработку холестерина. Статины. Статины блокируют эту цепь химических реакций именно здесь, в этом ферменте. В результате этой блокировки ни холестерина, ни убихинона. Мы говорим о том, что статины спасают жизнь, статины спасают сердце, статины спасают сосуды, статины блокируют выработку холестерола, статины снижают Уровень плохого холестерина. Но вместе с тем, они препятствуют выработке собственного убихинона, собственного кофермента Q10. Синтез энзима Q10. Цифра 1. Статины. Воздействуют здесь. Цифра 2. Холестерол. Он вырабатывается в гораздо меньшем количестве. Цифра 3. На фоне приема статинов, Убихинона тоже нет, но убихинон нужен. Статины, холестерин, убихинон. Молекулярные механизмы статин-индуцированной токсичности связаны еще и с тем, что кроме участия в статинов, холестерола и убихинона есть еще один участник – это витамин D. С его синтезом тоже возникают проблемы. Возникают проблемы с синтезом других важных веществ. И ученые всерьез говорят о механизмах статин индуцированной токсичности. Статин-ассоциированные побочные эффекты связаны в том числе с падением уровня коэнзима у 10 Нарушение функции митохондрий. Статин, ассоциированные симптомы и синдромы, заболевания нервной системы, проблемы мышц, нарушение функций печени и почек, депрессия, заболевания легких, снижение уровня тестостерона. Перед вами слайд, который показывает число жителей Америки, которые принимают статины. Со времени введения на рынок статинов в 1987 году статины – это один из наиболее продаваемых классов лекарств. С 2011 года статины были предписаны более чем 40 миллионам американцев. Да, статины защищают сердце, но есть критические вопросы в отношении их длительного применения. Вот слайд для студентов. Побочные эффекты статинов. Мнемоническая техника. Гепатотоксичность. Миопатия. Кишечник. Тошнота. Рвота. Диарея. Катаракта. Рабдомиолиз. То есть проблемы с мышцами. Повышение риска диабета. С одной стороны, дефицит коэнзима q 10 приводит к болезням. С другой стороны, при этих болезнях повышается уровень плохого холестерина. Лекарства от холестерина, статины, еще больше снижают выработку коэнзима Q10. Побочные эффекты статинов связаны с блокированием общей цепи ферментных реакций. На раннем этапе этих реакций синтезируется холестерин. После него коэнзим Q10 и витамин D. Побочные эффекты статинов связаны в том числе с большим дефицитом коэнзима к 10 Этот дефицит усугубляется с приемом статинов. Где решение этой проблемы? В отказе от статинов категорически нет. Решение в дополнении рациона коэнзимом Q10, убихиноном. Вы добавите коэнзим Q10 в свой рацион и продолжите прием статинов. Или... Вы начнете профилактику заблаговременно и будете пить коэнзим Q10, когда вы здоровы. Это решение приведет вас к сохранению здоровья и продлению здоровой жизни. Это ваше решение и ваш выбор. Использование коэнзима Q10 в любом случае поддержит ваше здоровье. Компания NSP предлагает очень щедрую упаковку. 60 капсул в каждой 100 миллиграмм. Обратите внимание, возраст, в котором снижается выработка собственного коэнзима КУ-10. Этот возраст уже 40 лет. Сердце катастрофически быстро теряет запасы коэнзима. Почки, легкие, печень. Тут не показаны иммунитет и влияние на десны. Но эти влияния тоже есть. Коэнзим Q10 имеет много положительных эффектов. Физиологические эффекты может улучшить систолическую функцию сердца, улучшает эндотелиальную функцию, может снизить риски развития атеросклероза, может снизить остроту воспалительных процессов, может улучшить статистику в кардиоваскулярной заболеваемости, то есть снизить ее может уменьшить число госпитализаций, может улучшить здоровье и продолжительность жизни, может повысить функциональный статус. Как помогает коэнзим Q10? Накоплением необходимых для жизни веществ. Энергия клеток – это АТФ. АТФ синтезируется при наличии достаточного количества коэнзима. Здоровье жизненно важных органов. Обеспечение энергии всех систем и тканей. Особенно важно снабжение интенсивно работающих. Это сердце, сосуды, кроветворение, иммунитет, мозг, печень, почки, мышцы, десные зубы. Энергия, бодрость, здоровье, долголетие. Коэнзим q 10 Убихинон, предлагает вам компания NSP. Будьте здоровы! Живите долго и счастливо.